Самое интересное то, что недвижимость навсегда приносит доход. А ты можешь владеть торговыми центрами, на старте это могут быть доходные гаражи, где-то посередине это могут быть доходные квартиры, доходные дома. Ее стоимость может падать, но а, при этом у нее есть замечательное свойство – доходная недвижимость приносит доход. Сегодня поговорим об эхо пассивного дохода. На самом деле любой пассивный доход можно разделить на 5 больших категорий. А если ты встречаешь какую-то идею, ты ну, наверняка сможешь отнести ее к одной из них. Первое – это депозиты. Это самый популярный инструмент в России. На счетах лежит 28 триллионов рублей. Этот инструмент не обыгрывает инфляцию. Мы подробно разбирали в отдельном видео, в чем проблема текущих депозитов и, самое главное, как какая альтернатива этому есть. То есть они отлично подходят, альтернатива этим депозитам отлично работает на краткосрочных инвестициях, когда тебе надо что-то накопить. Но Когда речь идет о пассивном доходе, скорее всего, этот инструмент не стоит использовать. А вторая история ⁇ это дивидендный. То есть это доход, который вы получаете либо с акций. То есть есть акции компании, которые вы можете купить и которые ежегодно выплачивают э, дивиденды. И этот дивидендный доход вы также можете использовать для того, чтобы либо заново его инвестировать, либо на эти деньги жить. А также есть доля в бизнесах, то есть вы можете быть учредителем в каком-то ООО либо это могут быть различные инвестиционные договора. Существуют разные схемы, в том числе у нас есть проекты территории инвестирования, где мы тоже владеем долями в бизнесах и получаем так называемый дивидендный доход. И это тоже довольно частая история и на самом деле она достаточно доходна, потому что когда вы, являетесь, когда вы владеете долей малого бизнеса, часто за больший риск вы получаете большую доходность. Третий вид пассивного дохода это купонный. Это доход от облигаций, от государственных облигаций, от корпоративных облигаций. Также у нас есть видео про токсичные депозиты. Там мы подробно разбирали, какие облигации стоит рассматривать, если вы хотите получать этот вид дохода. Он очень консервативный, но ключевая проблема именно этого типа дохода. В том, что для того, чтобы хотя бы 500 тысяч рублей получать в месяц, вам необходимо инвестировать в облигации более 240 миллионов. То есть представьте эту сумму. И на самом деле, если вы только находитесь на начальном пути, то ваша ключевая задача ⁇ это быстрое накопление капитала. При этом не важно, чтобы вы не теряли а, деньги в процессе. Четвертый вид дохода, это, пожалуй, мой любимый, это арендный вид дохода, потому что его можно создать очень быстро, то есть буквально за неделю, за две можно начать получать пассивный доход. К примеру, у нас есть стратегия доходных гаражей, вы можете также посмотреть отдельные видео на канале, у нас есть в клубе ребята, которые делают эти доходные гаражи. Это очень простая стратегия, причем она очень доходная, то есть более 50% годовых можно делать просто занимаясь сдачей в аренду, но опять же есть нюансы, в которых желательно разобраться прежде чем бросаться с головой в омут также отлично работает недвижимость доходные дома доходные квартиры но если этот тип дохода вам интересен я рекомендую посмотреть также видос на канале который называется как креативить инвестиционные идеи то есть там мы разбираем более по моему более 25 разных схем каким образом можно легко придумывать инвестиционные идеи, которые создают вам пассивный доход. И я думаю, то, что это именно та точка роста на старте, когда вы можете, первое, получить доход быстро, то есть вам не нужно там очень долго его создавать, а второе, можно использовать чаще всего кредитное плечо, можно использовать заемные средства, можно использовать штурмовую конструкцию с арендой, когда а, ты, набери, например, берешь и арендуешь в офис, а, офис субаренду, а, ставишь его мебель и передаешь его на 2-3 на тысячи дороже. Такие стратегии работают очень круто. У нас есть а, марафон по пассивному доходу, и там а, на второй день мы подробно разбираем коммерческую недвижимость, а, а, жилую недвижимость, квартиры, гаражи, доходные дома. То есть это конкретно арендные стратегии. Я почему так подробно про это рассказываю? Потому что это в портфеле на да, любой стадии, если ты новичок у тебя должны быть арендные стратегии, если ты находишься на половине пути, у тебя уже большой пассивный доход, ты можешь владеть торговыми центрами, на старте это могут быть доходные гаражи, где-то посередине это могут быть доходные квартиры, доходные дома и каждый раз это недвижимость. Самое интересное то, что недвижимость она всегда приносит доход, она может меняться в цене, она может дешеветь относительно допустим доллара, да? то есть ее стоимость может падать, но а при этом у нее есть замечательное свойство, доходная недвижимость приносит доход и это важно понимать. И пятое это доход от займов. То есть здесь на самом деле тоже достаточно отрасль не стоит на месте. Есть займы под госконтракты, очень популярная тема в России, там можно делать где-то от 25 до 35% просто давая взаймы обеспечения, допустим, на исполнение какого-нибудь государственного контракта. Существуют займы под залог недвижимости, под залог автомобилей и так далее. То есть все эти стратегии совершенно точно нужно понимать, что когда человек занимает, обычно деньги ему нужны срочно. Если вы готовы это предоставить, то вы будете получать премию за эту срочность. Но здесь ключевая история, то что, как сказал один мой хороший знакомый, то, что дать взаймы не сложно, сложно как раз а, потом получить эти деньги. Поэтому у займов, опять же, есть нюансы. Эти пять видов дохода, подумайте, какие виды дохода у вас уже есть. Вы можете использовать разные стратегии в своем портфеле. Если вы только начинаете, обратить внимание на арендный доход. Посмотрите видео, где мы очень подробно рассказываем, а что, собственно, можно сдавать в аренду, потому что одно из заблуждений то, что это только недвижимость. Ну ладно, хорошо, еще машины. Но когда вы посмотрите, что можно сдавать, фотокамеры, оборудование для проведения мероприятий, спецтехнику, строительные леса, свадебные платья, целую кучу разных вещей. А сегодня я шел в магазине и увидел то, что на заднем стекле автомобиля было написано «аренда шоколадных фонтанов». То есть представьте, сколько... Способов инвестирования можно скреативить, если вы можете что-то купить долгосрочно, либо снять в долгосрочную аренду и пересдавать это на час, на день, на неделю. Недавно один мой знакомый предложил сдавать в аренду чан для… А, нет, то есть это чан, в котором подогревается вода и, соответственно, люди, которые хотят отдохнуть, они могут там на неделю его арендовать и тоже будут за это платить. Поэтому Прямо сейчас, если эта тема актуальна, переходите по ссылке, я оставлю также в описании. Кроме того, приходите на марафон по пассивному доходу, будем подробно, пошагово разбирать эту тему. Какие у вас вопросы есть, какие темы разобрать подробнее, какие виды этого дохода вы хотели бы узнать в следующем видео детально. Возможно, нужны какие-то примеры, смело пишите в комментариях. Во-первых, я отвечаю там, во-вторых, мы сможем отдельное видео, если тема наберет действительно много голосов, можем отдельное видео записать на нашем канале.